90 лет. Вне времени и во времени. В сердце столицы. В душе зрителей. Отмечаем юбилей Большого вместе. 19 мая. Масштабный гала-концерт. 25 мая. Кармен. Опера, с которой начался театр. Генеральный партнер. Компания «Белтаможсервис».